Ну да, вообще прям. Ты прям вот просто вообще. Ты вот вообще ну, меня не слышишь? Прям ноль. Атака. <связь> <связь> Ах, лидер завис. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. <связь> А меня слышно вообще или нет, пацаны? Бля, лизер отключился. Все заебись. Ну, нормально. Но а то лизер что-то меня не слышал, походу. Сейчас лизер подключится, я упац. А сейчас слышишь меня? Бля, прикинь, тебя все еще... Я подключился специально Теперь к Теперь я тебя хуяво слышу. Бля, сейчас стой. Подожди. Ч ⁇ ты... Бля, вообще тебя хуяво слышу. Сейчас сек. Бля, что ты а... за пацан? А Ну, блядь. А вот так. О, так пизжи. Вот. Тебя очень типа, плохо слышно, очень тихо, но... Мне Понятно. говорят, что меня нормально слышно. Ну нормально, ладно. Что ты, как твое дело? Да ничего, нормально, откисаю, вот сижу. Как канцеки прошли? Охуенно. вот <дявляю> типа базарить для трансляции. Типа, даже да. туху. Ты же даже туху решил побазарить на тысячу человек? <дявляю> ну мне интересно, бля. <laughs> Мы с тобой можем в фейстами созвониться по этому поводу. Ну, нахуя, чувак, давай обсуждать рэп. <плывляю> Не-не-не. Nee, nee, nee. Короче, propaganda. сегодня жопу сосал. А? Сегодня вот такенную жопу сосал. Чу? Тебе скажи сам захочешь. Я... Ну ты даешь пацан. Да, тебе, тебе, тебе скажи сам захочешь. Охуенно сказал. Это ж какая жопа там должна быть. Здоровенная, чувак, большая. Либо вот такая. Я не знаю, ты любишь большие жопы или маленькие. Я не лежу задницы. Я. Я я посылаю нахуй фейм. И все вот это вот. пришел на студию, а тут воняет тупо, ебать. Сука, алкоголиками какими-то, ебать. А никого нету, что делать? Ну, это так одно обычно и бывает, когда студии строятся. Алкоголиками. Наконец-то они снова да. вместе. Чувак, ты знаешь, кто это? Это вот эта подруга, про которую рассказывал тебе когда-то. Да Дай тебе потом расскажу. Я тебя понял. Не понял, молодые, чего кого не поделили. Сломали. Я скоро буду, говорит. Ну давай, Стэн, ебать, я жду тебя. Привези мне пожрать и сигарет. Если ты меня смотришь, пожалуйста, привези мне похавать и сигарет. Я видел там недавно в историях у Мортика, он чуваков просил пиццу привезти, что ли, на ваш адрес. Классика, чувак. Че, привезли? Не знаю, я дома сидел. Приезжай в Москву. Чувак, я пока не выездной с Украины. Я 2 марта буду москве там какая-то тема да там telegrave тоже хотел уже приехать не поехал из-за того что короче его бы обратно не впустили странная тема не знаю у нас вообще сейчас военное положение ну да я в курсе в курсе для да, жестко продам калаш кстати пацаны кому надо обращайтесь да, это это надо тебе к этим э, обратиться к рэперам которые к рэперам, Мы... которые пиздят что у них есть автомат я могу да -да -да -да. реально продать которые читают типа эй я я тебя заряжаю свою чаку наоборот у меня есть бабки у тебя их нет диджей <толкнул> <это старый трилпил. толкнул> симбиотик это старый трилпил наверное диджей симбиотик это старый трилпил да как как устаренная или как как, как называют сейчас? ребрендинг трилпила это я не не устаревшая <селкнул> э, бля ну короче я не помню 4. Я хотел сказать какое-то умное слово. Типа, э -э не устаревшая версия, а типа, не устаренная. Ну ладно, короче, я такого слова... Я просто слышал пачка, сигарет, пачка сигарет, пачка сигарет, пачка сигарет, пачка сигарет, пачка <связь> сигарет. <связь> а ну что вот ты не будет. плачешь в клипе пачка сигарет? Потому что я пацан. <связь> Пацаны плачут. Они не плачут на камеру не рыгают чувак а, они плачут дома нормально Фу, в подушку Шо, у тебя будет канцаки или нет когда-нибудь еще или ты закончил раб карьеру вы будет да я завязал короче вообще я тут это, короче, <coughs> там, этот короче там автомойку открыл там помидоры не помидоры короче Челок вот. ебешь да нет тоже что-то как-то потерял интерес mm, правильно я тоже его. Нахуй тёлок. А? Нахуй тёлок. Хэштег без баб. Я на Бутин с Мы не уважаем женщин. Мы бьем женщин и детей. Да. Потому что мы красавчики. Потому что мы сильнее. Делай скрин. Сам делай. Не могу. Там уже сделали, да? Если скрин, скиньте мне. А ты видел мем в Твиттере, кстати, про девочек? Не. Посмотри. Бля, чё? Твиттер. Покажи его, пожалуйста, потом Да-да-да, покажи его обязательно. Офигенный мем, короче. В Твиттере. Блядь, тут шо, нельзя зайти спокойно, если ты не нахуй не зарегистрирован, нахуй, блять. Ссылка вей, короче, вей, короче, в Google, Google меня знает, Google пизди, что тебя знает, Twitter, Лизер, все. Да, я это и делаю, чувак. А почему-то первая ссылка Лиза Гирлина? Че первая? Да, забей. А, да, я это и видел сегодня. Да. Покажи в камеру. Покажи, покажи, все, все тоже видит. Да. Да, там непонятно. Красивые тёлки ужасные. Нахуй, телок. Ну там немного не такой смысл. А какой? А какой здесь может быть смысл другой? Да забей. А, это типа рот. Да все забей. Во-первых, тебя плохо слышно. Как будто бы ты сам ходишь эту трансляцию. А? Что? Во-вторых, ты в уши нет, это просто сведение антидес-симбиотика. Привет, Public Anommy Face. <существует> кто кто подгрубился? Public Anami Face. Это кто-то пришел. Да, пацаны, если кому-то нужно сведение, вот покупайте у, у, у, у этого парня. Кто там он. идет, Алё? Он, он сводит Трвиса Шпрота. Чувак, последний, последний, последний альбом Трэвиса Шпрота был сведен Диджей Симберт. Бля, вас очень плохо слышно, молодые люди. Можно, что такое? Для... Я занят вообще. А. А. Грузины пришли. Это грузины. Здорово. Бля, что там хипишь? О, Лизер Блэк по сломалику. Что ты, брат? Да ничего, вот решили с Юрой трансу провести. Точнее, он меня заставил. Что за хуйня? Это слишком, надо покурить. Чего говоришь, брат? Решили вот с Юрой трансу провести. Он меня пригласил, заставил, короче. Да, он жесткий тип, смотри на него. вообще. Да вообще просто зверь. А что это вы за сигу курите? Это электронка? Да, да, брат. закажись, если они там хуйню ставят. Ууу! Ай! Что такое? Видеом как волонт, у вас плохо слышно. И, а, он тупо слазит. Отходит, а, а -а -а -а -а. А, ебать, ногти ломаются. Я один раз в селе, когда на велосипеде катался, ударился ногтем, и у меня он тоже слетел. В селе, блядь. Да, да, да. Надо записать в копилочку с моей биографии. Ох, блядь. В Википедии. Село, салют. Салют всем деревенским. Всем пацанам села, салют. Морде в Украине? Нет, мы в Туле. Мы в Твери. Мы в Ёш Короле. Крыжополь не проедет только не. А, да иди ты нахуй. Дай, бать, у них там кипишь. А, шо? Шо? Я говорю... Я говорю хипиш, у вас ноги, там поднимается, короче, как. Переживание ногтя. Да не показывай, чё. А, Это Это страшнее, чем мое... клипы русских рэперов. Пока не пизданил. Намного. Ебать, ты можешь у себя, блядь, в инстухе разыграть мою ногу, ебать. Это шлем его тому, кто победит, ебать. Разыграл. Я просто и, и, и сейчас эта трансляция просто будет полна встроенной рекламы. Спасибо, короче, Карина. Короче, э, нам надо гнать. Да, вот. давай, чуваки. Я иду себе позарим. покупать, короче, Феррари. Э, я вот короче думаю, красную. Айленд? А красную или белую? Давай желтую. И Айленд. Красную. Желтую? Да. И ремень. Ну 2, красная как-то типично, типа я тоже вот думаю. Давай, в Феррари, голубой. Как и ты. Не. Это слишком очевидно. М -м. Типа, нужен Почему вот так близко экран держаты? Я? Нет, я, походу. Это ты, я держу я, специально, я что у, просто... у тебя харя твоя квадратная я не улезает. Я не хочу на скриптонике. А я написал тебе списки, Поехали. Блять, а когда, во сколько? Сейчас уже началось. Поехали с тобой, блять. не на Аню писал списки. Короче, да, мы давай. погнали. Давай, братан, там всем давай, привет. Лизер, Вас очень плохо слышно, пацаны, вообще очень плохо. Бля. Да похуй. Давай, брат, удачи. Да, давайте, пацаны, респект.